Хей, это Тайвей был и, как вы видите, я все-таки вернулась и уже в своей квартире, комнате на своем месте и все. Я начну снова записывать каверы, делать что-то. А то канал пустует, она от меня начинают отписываться. Ну, это было понятно. Так что я решила для вас записать кавер на 21 Pilots uh, House of Gold. Потому что, ну, это, ну, кулели играется. И как бы эта песня очень-очень сильно мне понравилась, когда я в первый раз ее услышала. И я решила такая: а, все, моя песня. Да, я надеюсь вам понравится. Если вам понравилось это видео, то почему бы не поставить палец вверх и не подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. А также вы можете написать в комментариях название песен, которые вы хотели бы услышать в моем исполнении. Я буду рада всему. Я люблю вас. Пока.